Всем привет! Сегодня тема ⁇ как вести себя во время войны и в других кризисах. Как вести себя во время кризиса, во время войны и других серьезных потрясений нам, людям, когда у кого-то чувство вины, у кого-то агрессия, у кого-то им кажется, что внушают им чувство вины, вот сегодня утром переписывалась в комментарии с одним из своих подписчиков, или он не подписчик, ну, по крайней мере, отреагировал на один из моих материалов, о том, что я типа такой-сакой коуч, который вызываю чувство вины у россиян за то, что сейчас идет уничтожение, массовое уничтожение людей в Украине. И этот сегодняшний эфир, он не был запланирован. По сути, я сегодня в 19 часов по Москве, 18 по Кире, буду вести закрытый эфир для коучей, психологов моей целевой аудитории, как вести бизнес в условиях войны, как продолжать жить, как продавать, кому продавать во время вот этого хаоса. Поэтому, кто хочет попасть на это закрытое занятие, напишите мне в директ или в топлинг зайдите, зайдите в Телеграм-канал. В любом случае, кто хочет, попадите в это закрытое значит, мероприятие, которое я буду делать сегодня вечером. А сейчас я хочу выйти в эфир, вот уже вышла с такой темой, как вести себя людям, когда у одних есть претензии, все виноваты, виноват Путин, виноваты, виноваты россияне. А те, которые ну типа не виноваты, россияне, что сейчас идет вроде убийственная война, они тоже не знают, как себя вести. Сначала они выступают, я вот наблюдаю просто, отслеживаю, что происходит. Они сначала наезжают, налетают, ненавидят украинцев, потому что они жили вот в этом закрытом пространстве, информации, которую им давали. Украинцы жили в своем закрытом пространстве и той информации, которую они получали. И, по сути, нас, невежественных людей, еще раз подчеркиваю, в каждом эфире об этом говорю, нас, невежественных, сталкивают лбами, потому что это мясо. Потому что это мясо, это невежество, это вата. Вата российская, вата украинская. А вы что думаете? Просто так это война, что ли? Там под шумок делаются свои дела, а мы лишь мясо. Просто хочу, чтобы вы это понимали. И я призываю во всех своих материалах, во всех своих тренингах, всегда призывала и работала с людьми на осознанность, на ответственность за свои поступки. Будь то тренинг по отношениям, а почему ты привлекла в свою жизнь козла. Потому что сама коза. Ну, понимаете, о чем я, да? К примеру а почему у тебя нету денег а потому что ты боишься делать рисковать и делать новые действия чтобы получать больше а почему ты сидишь и молишься только и проклинаешь и завидуешь понимаете поэтому сейчас пришла вот такая пора кармическая ребята очистки вот этой кар кармической и это не красивые какие-то громкие слова Пришла расплата за наши мысли, за наши действия. И вот э, те русские, которые высокоосознанные, адекватные люди, они живут в других странах. А если они живут в своей стране, в России, то они пытаются открыть людям ту информацию истинную, которая происходит э, с их правителями. Потому что это не русские люди напали. Это напали те люди, которые формируют мнение у людей, которые оправдывают свои действия в России. Это не русские люди виноваты. Но я про осознанность, понимание того, что происходит в мире. Потому что, смотрите, когда мне говорят россияне, вот вы вызываете, пытаетесь вызвать чувство вины. Нет, ребят, вы ошибаетесь. Когда вы так говорите, вы уже светите своей детско-подростковой инфантильной ну, психологии, потому что взрослый человек, смотрите, ребенок маленький, он люди делают на четыре типа, дети, подростки, юноши и взрослые, ну это понятно, да? вот Дети говорят, я хочу конфетку, мама говорит, нельзя, спасибо большое за ваши сердечки, мама говорит, нельзя, а ребенок орет, кричит, давай, ногами дрыгает, мама может отшлепать, Мама может не дать. Мама может дать, лишь бы ребенок не кричал. Понимаете, чем я, да? Подросток, который вот уже такой, знаете, такой уже подросток, он уже я свое заявляет. Ему говорят, не одевай, одень шапку. Он говорит, да не буду я одевать шапку. Одень шапку, я сказал. Или там в школе подростки, как себя ведут. Они, те, которые более со своим я, они могут урок сорвать, они могут там... Но опять же, тут не буду я то. это целый отдельный тренинг, хотите, отдельно проведем, если интересно, напишите плюсики, мы проведем об этом отдельное занятие, я с удовольствием проведу его в открытом эфире здесь, в Инстаграме. Так вот, подростки показывают свое я, они самоутверждаются. Одни идут, срывают уроки и делают по-своему, не подпадают под систему, понимаете, не, не соглашаются на, тот, на то, что их там уезжают, на то, что их там пинают как-то. Другая часть подростков уходит слишком далеко, уходит в социопаты, да, и превращаются потом, по тюрмам идут, да, и так далее. А третья часть подростков, такие правильные и послушные, это вечные отличники, это заучки, это ботаники, ну, так, я бы просто было объяснить. В итоге, это люди, которые работают на троечников, ну, тех, которые достигли, ну, пошли делать свое. Понимаете, вот я свое проявили. Дети, подростки, дальше юноши. Юноши – это тот уровень людей, которые, которые хотят чего-то узнать, которые обучаются, много знают. И вот тут люди делятся, эти юноши делятся на перфекционистов, здоровых перфекционистов, которые применили знания и стали ну, что-то больше получать денег, да, улучшили отношения, узнали, как по-другому, да? А другая часть перфекционистов, юноши, патологические перфекционисты, они только поглощают знания, но по жизни они их не применяют. Именно поэтому у нас куча тренингов, которые люди покупают, ну те, которые вообще пытаются развиваться, да, но они тоже особых результатов не достигают. Они просто там что-то для лакают, но они, результатов у них ноли. И четвертый уровень людей, да, дети, подростки, юноши, взрослые, Взрослый – это человек, который отвечает за свои действия. Вот даже если он нарушает двойную осевую, к примеру, а двойная осевая для чего придумана? Чтобы удержать вот эту массу от беспредела. Ну, чтобы люди ездили правильно, грамотно, правильно. Правила какие-то создаются, да? Если взрослый едет, допустим, через двойную осевую, он посмотрит, чтобы никому нигде не подставить, чтобы никого нигде не сбить, и даже когда его остановит гипотодачник, гаишник, да, там, ну, милиционер на дороге, специальная служба патрульная, то он четко объяснит, почему он это сделал. Он готов заплатить, допустим, штраф, но он не будет лебезить, потому что он знает, ради чего он это сделал. То есть он идет на риск, но он понимает, а что будет, когда. И он, ну, даже нарушая, он делает это аккуратно, потому что у него, в его голове есть осознанность. Так вот, о чем это я? Смотрите, когда мы, про, когда мы говорим про чувство вины, обиды, претензии во время войны друг к другу, то здесь проверяется сейчас, вот в этом вот тяжелом периоде жизни, это Третья мировая война, я думаю, вы уже понимаете, проверка на вшивость каждого из нас. Вот смотрите. Некоторые говорят, у нас уже начались гонения за, там, в Европе, российские, россиян, потому что мир поднял атаку против россиян. Да, психологическая атака. А теперь смотрите, как гонения всегда были на евреев, помните, да? И до сих пор на них идет. Гонения всегда были на тех же крымских татар, это вечные изгои, их вечно гоняют со своей земли. Забыли про то, что Крым это татарский остров. И, и гоняют там вот там вот эту информацию. А мы, мы все это лапшаем, принимаем. Так вот, к чему я говорю это. Здесь, в этой войне, никто не выиграет. Никто. Поэтому, когда я говорю россияне, очнитесь, и.. Я не говорю, что нужно выходить вам. Потому что вот идите там на площадь. Да, вас там будут расстреливать. Потому что там созданы законы репрессивные. Для того, чтобы вообще зажать людей со всех сторон. Да, сейчас вот бизнес ищет, как можно делать оплаты. Как, потому что бизнес, люди, которые занимались бизнесом, это, как правило, подростки, юноши и взрослые. Дети бизнесом не занимаются. Потому что бизнес – это очень серьезные ресурсы. Риски, потери – это очень серьезные проблемы, которые люди осознанно идут. Вот я когда покупаю рекламу или покупаю какой-то курс дорогой, я реально понимаю, что это очень много, но я реально понимаю, что мне это даст, я свою ценность уже поднимаю, сжимаюсь там как-то, если не запланировала сумму, допустим, на дорогой тренинг, я понимаю, ради чего я покупаю, я знаю, кого я покупаю, человека опытного, человека, с сильным стержнем там, Который грамотно подает там, ту информацию Которая мне нужна для того, чтобы применить ее И потом ну, реализовать это в жизни да. То есть мы не просто деньги вкладываем Инвестируем, мы же возвращаем эти инвестиции Нам же нужно не просто учиться Там же я говорю про подростков Которые ну, Обычные подростки э, Про юношей, которые учатся, просто учатся да. Это патологические перфектинисты И те, которые учатся и знания должны вернуться Тогда это уже приход на уровень взрослого Простыми словами пробую объяснить, вот, как, мы, как мы, по сути, устроены люди. Я сейчас веду в Инстаграм и веду в Фейсбук, поэтому я вот туда и сюда немножечко буду двигать лицом. Так что примите, пожалуйста, как. Такой меня, какая я есть. И вот когда сейчас началась война, начинается, опять же, работа с людьми, у которых уровень осознанности низкий. И вот тут идет вот эта так называемая чистка, карма. Вот смотрите. У меня 90, ну, может, 80 процентов, где-то 80-90 процентов всегда русскоязычник, то есть россиян, которые живут в России, по другим странам, и в Украине, это мои клиенты россияне. И мне как-то... Да, и вот что вы понимали, на нас идут те, кто похожи по духу, по ценностям. И у меня... Мне всегда обезло на людей, у которых есть то, то что их, им не хватало, я им давала. Я у них что-то брала. То есть мы сходимся по духу. Поэтому сейчас я тоже продолжаю работать с коучингами на с коучингами-психологами да и другими людьми, которые хотят тебя там где-то протолкнуть куда-то, там вытащить себя из какой-то ямы психологической, финансовой и так далее. И я буду и дальше подбирать тех людей, которые разделяют мои ценности. Но я еще раз повторю, друзья мои, моей задачей не стоит вызвать у россиян чувство вины моей задачей кто из вас мои ученики был когда-то может быть вы сейчас меня слушает может понимаете да что моей задачей это уровень осознанности кто я если ты в отношениях с мужчиной кто я чтоб тебя не чморили да чтобы тебя ты была счастлива если я в отношении с клиентами кто я если я продаю по три рублей значит я далеко не ценю себя да? То есть, Везде, во всех сферах в жизни, в которые у меня были, все программы, они есть, в курсах, программы, это те программы, в которых я везде только провожу вот я, я ценность, я уважение себя, я личность, я отвечаю за то, что я делаю, я отвечаю за свои обязательства, за свои долги, за свои обещания, я ответственный человек, и я этому обучаю своих людей. Так вот сейчас, когда наступила вот это... Третья мировая война, давайте будем вещи говорить своими именами, она уже наступила. Сейчас идет вброс, много дезинформации, много настоящей информации. И нам трудно понять, где настоящая, а где нет. Настоящая, вот я как жительница Украины, уроженка Украины, и горжусь этим, что я украинка, я знаю, что в моем доме сейчас живут оккупанты, мародерствуют. Я знаю, что моих родных и близких разбросали по всему миру. Эфир про то, как во время войны и кризиса удерживать состояние агрессии, как работать с чувством вины и как реагировать на то, что происходит, чтобы мы между собой были плотнее, ну, как вам сказать, соединялись, а не разъединялись. Так вот, реальность – это то, что у меня сейчас происходит. Что там еще добавляется? Я вот наблюдаю… Мне присылают информацию, мои же, с разбитыми, разворованными фотографиями, где отмородерничали российские солдаты, которые там ну, грабят. Это война, ребята. Но параллельно этому я еще понимаю другое, что идут уничтожения, пытаются уничтожить крупные города. Какие-то города обходят. Уже дошли до Западной Украины. Идет какая-то игра, которую, ну, я предполагаю, к чему эта игра, по большому-то счету, но к чему я сейчас подвожу? Нами, как баранами, всегда управляли и будут управлять правители, мамы, папы, школа, средства массовой информации. Поэтому, когда у вас есть нет своей личной силы, нет трезвого рассудка, а зачем это? А почему это так происходит? А как это связано со мной? А что я могу сделать? А вот сейчас уже идут гонения на россиян по всему миру. Их уже, ну вот, изгоями скоро назовут. Они сейчас кричат, пищат. А забывали про то, сколько поколений э, занимаются э, тем, что... Э, тех же евреев там. Да? То есть... Понимаете, там идут свои, всегда шли свои войны, своя, своя работа над управлением людьми. Почитайте, у меня есть статья и есть эфир «Семь видов оружия управления людьми» на, на этой же странице. Так вот я к чему. Как себя вести, когда у тебя вызывают чувство вины, что в Украине сейчас убивают братья-братья? Вот он пишет мне, этот Константин. Вот вы коуч такой-то, который вызывает у меня у россияне чувство вины. Нет, дорогой мой, уважаемый Константин. Я напоминаю лишь вам, и всем вам, и себе, про ответственность нашу. Про то, что мы не развиваемся. Про то, что мы не видим дальше своего носа. Про то, что мы вызываем друг у друга агрессию. Мы друг друга должны сожрать, съесть, обозвать. Я о том, что вы задумались что это игра, наша жизнь вообще игра, вся жизнь игра. Мы в этой жизни вообще-то, напоминаю вам, гости, и когда мы умрем, вот и, зави... и как мы умрем, вы зависит от того, как мы себя ведем. Из какого уровня осознанности только побелить, покрасить, пожрать и что было в холодильнике, это животный страх, это рептильный мозг. А вот то, о чем я говорю, вот... Дети, подростки, юноши, взрослые – это уровень осознанного развития работы со своим мышлением, со своей внутренней силой, пониманием, что происходит, как реагировать. Вот вчера давала, как реагировать на агрессию. Давала в конкретные практики. практике. Посмотрите, там, там где-то минут 20 или 30 эфир и практика. И сейчас говорю о том, что вызывать друг у друга чувство вины – или агрессировать на кого-то, это значит загонять себя по новому кругу в ДНК, который будет «мы умрем» или «будем жить», но мы передаем дальше по наследству вот эту вот ДНК-страшную программу. Поэтому вот такие испытания приходят для нас для того, чтобы мы открыли и сказали себе, а почему я не закончила курс и не стала зарабатывать? А на что я рассчитывала, когда бросила вот это э, обучение, наверное, мне и так хорошо, наверное, у меня есть пенсия, наверное, у меня есть источник дохода, который мне дают, наверное, у меня есть папа с мамой, который мне дадут, наверное, и так далее. Понимаете? Или же я попадаю в какую-то зависимость от болезни, и тогда я успокаиваюсь, что я больной человек, и меня должны жалеть. Мне обязано государство, мне обязаны власти, мне обязана социальная служба. Кто понимает, о чем я? Вот, <coughs> Катерина, вы у меня спрашивали, <coughs> о чем я, о чем эфир. Я вам очень благодарна за это. Вот вы понимаете, сейчас о чем я говорю? То есть я сейчас говорю про уровень осознанности. И если мы только сидим и пищим и ж... иной и плачем в эти в эти эфиры и сопли распускаем. И эта энергия идет дальше на разложение, и мы выключаем трезвый рассудок. Мы выключаем трезвый рассудок. А что? А что я должен делать? А что? Почему это? Почему это случилось? Как я в этом поучаствовал? Вот что люди пишут обычно в эфирах, когда проводишь, читаешь, когда других вот там люди ведут эфиры. Каждый пишет: А когда у нас закончится? Когда у нас оккупантом выгонят там? Из Рыпеня, когда там из Харькова, там, вот сейчас уже ближе подошли к броварам, ближе идут к Киеву. во-первых, у вас ничего не получится, те, кто. Ну, я точно знаю, что не получится, потому что там да, все, я думаю, продумано давным-давно. Этот сценарий войны, но ну, мне так кажется, может я ошибаюсь. Вот. Идет какая-то работа на уничтожение чего-то для того, чтобы пришло что тут что-то другое. Но в этой работе, в этой игре, игра, которая называется «Война», вы же видите, что у нас вы сидят и виртуально у нас война идет. Кто-то что-то пишет, кто-то молится, кто-то проклинает, кто-то ругается, кто-то кого-то э, упрекает, а кто-то говорит, да я ни в чем не виноват, а кто-то пишет, простите нас, украинцы, за то, что мы, россияне, не все такие вот, грамотные и поддержали вот это вот правительство. Разное мнение, у каждого разная карта мира. На нас сейчас, друзья, должно объединить вот это, э, эта ситуация для того, чтобы мы были мудрее, для того, чтобы мы были умнее, для того, чтобы мы были осознанными. Потому что если есть люди, которые не могут э, сострадать, то славянские люди а это основа, основа, в общем, три, три братских народа славяне, это источники славы, это, это люди, которые должны, по идее, воз, возродиться. А эти люди сами себя уничтожают. Но как возродиться? Поддерживать, понимать, осознавать, заботиться, э, убирать у себя вот это чувство злобы, и просто думать по-чуть-чуть по-другому. И детей своих воспитывать. Вы не обойдете эту войну. Те, кто сидите где-то там и наблюдаете. В России, на Западной Украине, в Европе. Вы не обойдете эту войну. Она к вам все равно придет. Потому что это идет война на самоочищение нас, на уровень осознания. Чтобы не только думали о том, чтобы пожрать, развести подобных. И просто подхруст там... Орешком наблюдать в интернете, как там где-то кого-то убивают. Ну, реальная война или кино. Мы стали бездушными. Мы стали еще тупее, чем должны были быть раз более развиты. Поэтому я как психолог, как психотерапевт, как тренер личностного развития, как коуч, у меня компетенции в комплексе предостаточно. и по опыту, и своему, и своих учеников. Мне очень важно сказать вам, напомню, что просто так не пропетляете. Придет к вам. Вот вы послали кому-то злость. И вам это вернется. Возвращается. Причем, если раньше карма там долго возвращалась, могла там когда-то вернуться, то сейчас очень быстро возвращается. Очень быстро. Сейчас скорость очень большая. Вы заметите, как нам запустили файк про корень как из, за, за сутки у нас уже пандемия стала не задумывались никогда с помощью интернета, скорость большая сейчас войну кто, кто что смотрит, какое кино да, вот у кого какая информация тот на той информации вот в вот той карте мира и живет вот почему мы не можем понять друг друга потому что каждый живет в своей реальности в своей карте мира, исходя из той информации которую он поглощает а задать вопрос и спросить так, стоп, ты что за бред что правда, что ли? Да ладно. А ну-ка пойду-ка я еще источники поищу. Несколько источников. И потом сверю. Одно и то же, или там разные будут информации. И начну задумываться. А мы это, знаете как, мы это просто проглатываем. Мы этим потом живем. В голове у нас находится вот как бы только мне, моя хата с краю. И на это и рассчитано вот это серьезнейшее испытания в виде Третьей мировой войны. Поэтому, как реагировать, вы уже сами поняли. Можете написать это в чате. И вот те, кто слушает, и ничего не пишут. Я еще раз повторю, буду повторять в каждом эфире. Я не буду стесняться. Я когда слушаю чьи-то эфиры, я обязательно что-то пишу. Если я слушаю, мне интересно, я пишу. Почему? Потому что мне дают, я слушаю, значит, мне нужно от отдать в ответ. А если вы только берете и как биомасса только слушаете и ничего не пишете, то вот вы показываете прямо сейчас, что вы просто биомасса. И на эту биомассу рассчитаны вот эти войны и вот эти испытания. Поэтому прямо сейчас. Кто из вас не биомасса? Напишите, что вы поняли из этого эфира. Какие выводы вы для себя сделали. Как прямо сейчас вы будете относиться к тому, что происходит как прямо сейчас вы будете что-то делать, как вы будете благодарить, благодарить Бога, что вы живы, благодарить ситуацию, что вы еще можете видеть, что вы еще можете слышать, что вы можете иметь интернет. Вот в моем поселке, где мой дом, там, где живут оккупанты сейчас, уже вторые сутки нет света. И я даже не буду знать, как, как там что-то. Вот, вот вам интернет. И все, и нас замкнули. Поэтому, когда мы... С... Поднимаем свой уровень осознанности. С нами так не будут поступать. Понимаете? Поэтому биомасса обычно принимает и хавает то, что ей дают. А осознанные люди, они говорят, так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А что мне своим ребенком делать? А как мне его теперь воспитывать? А как, как мне его спасти? А как мне дать ему образование? А, а чем мне зарабатывать на жизнь? Вот в условиях войны, например, да? А как, как заработать дальше? Как, когда в России зажимается все, когда в Украине там идет война, Европа сейчас вот, вот в этом... Да, это, это закончится. Когда-то это закончится. Разные там прогнозы. Но это уже будет все по-другому. И вот сидим и выжидаем. Поэтому биомасса это лекторат, как когда-то Юлька Тимошенко сказала, что это биомасса. Это лекторат, на который рассчитан вот выбирать, мы их типа выбираем же, да, этих президентов и этот лекторат надо так загрузить, чтобы он не смог даже подумать, а почему так происходит, что мне нужно делать, как спасать себя, своего ребенка и так далее и поэтому сейчас, когда идет всемирное кино, что происходит оно идет для лектората, для нас с вами, для биомассы Катерина, вы поняли о чем был эфир? А теперь подумайте, как вести себя, когда вам кажется, что у вас вызывает чувство вины россиян, что в Украине уйдет братоубийственная война. Не надо брать чувство вины. Надо просто сказать так, стоп. Так, блин, а, а, а как это? И задуматься. Идти на, с плакатом, чтобы тебя забрали в тюрьму, или не идти, это ваш выбор. Но просто хотя бы задуматься. А для украинцев, которым сейчас тоже эта война показала, кто из кто. Один идет, падает и гибнет, за, отстаивая свою землю на патриотизме. Да? Ну, на, в хорошем смысле на патриотизме. А другой под эту удочку прячется, решает свои вопросы. Сейчас куча оружия, сейчас там будут другие дела развиваться. Поэтому уровень осознанности, это не только кого-то обвинять, Уровень осознанности – это кто я, что я сделал для того, чтобы этого не было. Какую я лепту внес или внесла? Или только живу на обидах, претензиях, что все виноваты? Вот сейчас многие украинцы, миллионы украинцев уехали в другие страны в качестве беженцев. Там очень много возможностей. Я уже говорила, еще раз повторюсь, что там, в Европе, много возможностей, особенно в Германии, я там училась почти год. И я знаю, что многие годами, десятилетиями живут в социальных пакетах и ни хрена не делают, потому что там слишком все сладко. И только единицы сделают свой бизнес, а что-то делать, потому что это трудно. Открыть бизнес – это трудно, это очень много ответственности, это много геморроя, это много... Траты рисков, денег, падений, это слезы, это бессонные ночи. Только единицы воспользуются. Это я уже говорю про украинцев, которые уехали. Кто-то вернется. Я буду стремиться вернуться сразу, как только будет возможность. Буду там делать. Если мой дом останется, а если его сейчас расисты... Просто прячутся в домах, зашли в мой дом, там другие дома, там выбили двери, ну и, короче, ворогерничать, живут там. И они сейчас просто будут прикрываться людьём, людь, людьми, как щитом. Они сейчас на это уже пошли. Поэтому я готова ко всему, что мой, мой дом красивый, мою мечту просто просто родит. Его может не быть. Но я все равно буду возвращаться домой. Сколько хватит моей силы, я буду возвращаться. Пока я так думаю. Я не знаю, как пойдет дальше, но это мои мысли сейчас. А многие спрятались и будут в виде несчастных и беженцев сидеть там и ждать подачку. Да, и такое есть. И вот вам, пожалуйста, вот вам уровень осознанности. Поэтому можете кого-то обвинять: своих мужей, своих жен, правительства, еще кого-то. Но это вы сами, я, вы, любой из нас, уровень осознанности имеем ниже плинтуса. Потому что с нами так и происходит. Потому что, еще раз повторю, тот, кто занимался бизнесом, тот и будет заниматься бизнесом. Он снова поднимется, даже если у него все отобрали. Все даже если у него там уничтожено. Знаете, была, есть такая притча. Э, Ольга, княгиня Оль, Ольга, э, после того, как... Его, в общем, поехала, отправила э, э, на в очередную брать дань по княжеству. И в одном из селений, в одном из поселков, городков, люди отказались отдавать дань, потому что им уже нечем было давать дань, просто их этой данью просто, просто за, ну, уже зажали. И люди устроили там бунт, короче говоря, и, короче, приехали эти, те, которые собирают дань, приехали с пустыми руками. Княгиня, княгиня Ольга разозлилась, и, заставила, и этот поселок, этот городок сожгли до А теперь внимание. Тем, кто выжил, дали всем одинаково по 10 там, золотых или как там, черт, ну, как я не помню. Это уже история, которую я сейчас могу тут по-своему смысл просто передаю. И через некоторое время те, кто были. Занимались каким-то бизнесом, чем-то там лавки, там какие-то мастерские. Они снова и начали, и делали. А те, кто были э, лапти, те, эти деньги пропили, проели и опять остались ни с чем. Понимаете, о чем я? И это в истории повторяется. И сейчас то же самое. Я Это мое наблюдение, мой анализ. Вот то же самое сейчас с Украиной происходит, на примере Украины. Те, кто останутся, они выживут, они получат. Да, там будут свои там, терроры, будут свои расстрелы, там сейчас будет своя движуха. Ну, опять же, это мои, мои мнения, мои наблюдения. В России там рабы давно. И те, которые имеют свое мнение, их, их или поубивали, или не поуезжали, и вы тоже это знаете. Поэтому сейчас то будет жесткий террор. Но там умные тоже люди. Вот Я сейчас работаю, работаю с ребятами российскими бизнесменами, инфобизнесменами. Есть очень хорошие, светлые, адекватные люди. И они говорят, мне больно, я не виноват, что так случилось. Но они работают, они ищут способы, как проводить оплаты, как делать рекламу, как дальше жить и продвигаться. И так будет всегда. Но только я заканчиваю сегодняшний эфир. Он у нас называется «Как в период войны?» Работать с чувством вины, обиды и других негативных эмоций. Заканчиваю, еще раз скажу. Никто не виноват. И сейчас Россию одна карма накрывает, украинцев другая карма накрывает. Те, кто живут в других странах, их-то тоже не обойдется. Не думайте, что вы прямо там просидите, потому что волна пошла. И это будет сказываться в каждой стране. Я не уделюсь, если откроется второй фронт. Если Путин, помимо того, что пригласил сейчас не пригласил, а из территории Белоруссии идут ракеты, обстрелы. А если он не сможет уничтожить Украину, то сейчас сирийцев пригласят. Ну, сирийцев пригласят. Понятно, как пригласят. То есть Сирия, еще один фронт откроется. А Сирия, Израиль, Египет, где я сейчас нахожусь, это тоже вполне возможно. То есть, я чисто логически то, что я знаю, включаю. То есть, не думайте, что у вас там все так просто обойдется. Внутри какой-то страны сейчас назревает очень серьезные эмоциональные качели. Где-то бьют россиян-украинцев. И все же не различают, украинцы или россияне. Мы же одинаково выглядим. Понимаете? В лучшем случае ты там успеешь как-то что-то сказать. На украинском языке. А может я не буду тебя спрашивать. Там сейчас тоже идут вот такие столкновения. Понимаете, как пошла эта волна? Еще раз повторяю. Евреев гоняли всегда и уничтожали. И вот этот... ну короче не буду сейчас дольше продолжать заканчиваю уже, вы уже поняли поэтому уровень осознанности это не вина, не только то не то, стыдно за наших россиян э, россияне ни в чем не виноваты они сами для себя просто должны взращивать осознанность просто осознанность а не чувство вины или накидываться на, на украинцев вот там 8 лет на Донбассе там, поэтому вот сейчас получайте вы вообще в своем уме на Донбассе также обстреливала Россия, как и сейчас всю Украину. И те, кто это понимает, они давно уехали. А те, кто поймал вот эту волну, он сейчас вот... А где вы были 8 лет? Нас, кто вас? вас россияне обстреливает. Но вы приняли то, что вы приняли. Так как сейчас родом украинцы сами роддом обстреливают, понимаешь? Ну вот думайте чуть-чуть головой. В любом случае, как бы там игры не велись... Задача каждого адекватного человека – взращивать в себе я, личную силу, осознанность, трезвомыслие. Поэтому в период, когда россияне мне говорят, «Вот вы, вот вы вызываете у меня специальное чувство вины. Нет, это ваш выбор, потому что вам стыдно, потому что вам вот эта волна навеяния. Нет, я за осознанность. А почему так случилось? Какую информацию мне еще найти? А где мне еще поискать? Почему вы думаете, закрывают информационное поле? Почему за, слово война 15 лет? Никогда не задумывались? Потому что мы соглашаемся быть рабами. Украинцы со своими тараканами тоже разберутся. И эта война тоже вскроет очень много. Но украинцы не борются. Начиная с 14 даже до 14-го. Кучму, геть. Потом, э, волны всевозможные, в Европу, там их подавляли, там постоянно какая-то шла. Но мы уже давно, мы привыкли уже воевать. И в Украине есть изначально вот этот дух, дух свободы. Просто его глушили, глушили, а сейчас уже народ просто, блин, того да что, вообще охренели. Пошли убивать и бомбить. Но опять же, там не все так идеально. Там жлобье получит свое. Те, кто были, кто работали, не будут работать, они будут открывать бизнесы. А те, кто плакали, сопли на наматывали и, прятались по... и будут прятаться, и будут бедными и несчастными, вот сейчас работаю, общаюсь с украинскими коллегами. Сидят в подвалах, сидят в бомбоубежищах, но они готовы работать. И они будут работать. И россияне есть адекватных, очень много, и они будут работать, и будем работать. Я с россиянами тоже буду работать. Но у тех, у которых есть понятие ценности уровня уровень ответственности, осознанность. Да, задача коуча-психолога – поднимать уровень осознанности у людей. Конечно, там есть уровень осознанности, когда человек не понимает, что у него болит. Потом он должен сказать, что да, это боль. Потом он должен себе сказать, ой, так оказывается, с этим можно лечить. Вот вчера работала с парнем из Беларуси. Говорит – а сегодня нельзя работать, сегодня все стоит в России, там закрыли, в Украине это, а как работать? То есть он не видит возможности. Я ему там задавала вопросы, он их увидел. Поэтому, конечно, моя задача помогать стать более осознанными, чтобы вы немножко вскрывали свои черепушечки и не только сопли на кулак наматывали и рыдали, а чтобы поняли, что вы же те, у кого есть личная сила, и это значит трезво мыслие трезво мысли и осознанность. Эмоции — это любовь, это сострадание, это помочь, чем ты можешь. Особенно в трудную минуту. Именно поэтому славяне, которые э, не умеют сострадать, они не славяне. Это не мои слова. Где-то я это услышала, мне это зашло. Поэтому объединение сейчас может идти только на принятии любви и понимании подняться с уровня, я сегодня обозначила, дети, подростки, юноши и взрослые. Подняться с ребенка, который только плачет и проживает чувства. Есть психологи, которые «я проживаю». Зачем? Прожила, выдохнула, взяла себя в руки, включила для мысли взрослого человека и пошла делать другие действия. Вот. Поэтому я вам благодарна за то, что вы меня сейчас слушаете. 40 минут эфир. Я заканчиваю. Есть вопросы, пишите. Для коучей-психологов, людей, которые занимаются и хотят заниматься, поднимать, помогать другим зарабатывать на этом деньги, кормить свою семью и делать мир лучше, приглашаю сегодня на закрытый эфир Зум. Zoom. Он будет для своих. И кто-то захочет, кто-то реально хочет узнать. Есть пост, почитайте. Не буду сейчас озвучивать. Кому надо, тот зайдет. Там есть пункты, которые я озвучила, как мы будем. Как мне нравятся ваши эфиры. Я вам очень благодарна, что вы, э, что вы меня слушаете. А напишите, пожалуйста, кто из вас э, россияне, а кто из вас из Украины? Я вижу, что есть россияне, есть украинцы. Мне это очень важно. Потому что заходить в ваши, ваши аккаунты некогда, если честно, просто некогда. Потому что день с утра до ночи расписан, и я очень много работаю. А может быть надо было бы зайти в каждый эфир. Сегодня на эфире я в том числе покажу, как работать с своими, своими людьми. для психологов-коучей, в особенностях войны. И вот этих тяжелых времен. Поэтому, кто хочет, напишите мне в директ, в топлинке есть переход в телеграм-канал. общем, приглашаю только своих звездных коучей, которые у меня сейчас в программе, которые закончили и еще продолжают учиться. Просто так, которые, чтобы послушать, нет, никого не буду. Я из России, но отец всю жизнь на Украине живет, я психолог. Я вам очень благодарна. И вот сейчас, спасибо большое за эту обратную связь, вот сейчас, так вот, чтобы вы понимали, я сейчас включаюсь в работу с российскими ребятами, которые будут помогать мне делать проект. Там они будут делать воронку правильную, сбор аудитории и так далее. И... Прежде чем с ними пойти в работу, я провела интервью, я поработала, пообщалась, увидела, что это за человек, насколько он мне заходит. Я задавала кучу вопросов, которых мне важно было услышать. И я точно знаю, что совместный украинско-российский, российско-украинский проект в этой теме просто будет бомба. Поэтому я за то, чтобы мы становились особенными. Я и дальше буду работать со своими коллегами со всех стран мира и русскими, и украинцами, потому что моя задача подняться над этой низкой уровень осознанности, над тем, что мы слабые, над тем, что мы алчные, что мы кого-то ищемся, до кого-то спрятаться, вина, кто-то нам виноват. Еще раз если ты встретила козла, значит, ты сама коза, Есть такое выражение, да? Если у тебя сегодня вот такая жизнь, значит, ты что-то сделала или сделал не так. На основании убеждений. И тех ценностей, которые у тебя есть. Но выбор ты сделал, какую информацию слушать, какие тренинги проходить, сколько в себя инвестировать или не инвестировать. Поэтому буду рада вас, Оля, на, на сегодняшней встрече. Я там возьму буквально несколько человек в, в наш сегодняшний эфир. Потому что это будет для своих, для звездных помощей. Те, кто новенькие, вот с удовольствием с вами буду встречать сегодня на этом закрытом эфире. Пишите ли в директ, я хочу на эфир, или регистрируйтесь в телеграм-канал, там есть чат-бот, воронка, где вы попадаете в рассылку. А лучше напишите мне в директ, чтобы я знала, кто сегодня пришел ко мне еще. Я люблю вас, уважаю вас, ценю вас. И моя задача людей объединить. Моя задача взрастить уровень осознанности. Спасибо вам. Мы все победим, потому что мы того достойны. Спасибо.